Всем привет! Меня зовут Павел Скачков. И сегодня я хотел бы презентовать вам наш Барнхаус Барнсто. Этот дом состоит из 8 типовых модулей. И он был сделан нами полностью от начала и до конца за, не побоюсь того слова, рекордные сроки за 30 дней всего. Это с учетом и изготовления деталей, и монтажа, и полностью всех работ, то есть полностью под ключ. То есть в данном доме у нас ряд комнат, два санузла полностью уже с отделкой. Соответственно, чистовые полы, чистовая внутренняя отделка и все, включая розетки, светильники, лампочки. То есть все это было сделано нами. То есть дома мы сдаем под ключ. Также одной из особенностей нашей внешней отделки является то, что применяя лиственницу и, соответственно, все знают, что лиственница, она очень дорогая в плане внешней отделки. Мы минимизировали стоимость дома, сохранили невысокую стоимость домов за счет того, что, несмотря на то, что мы применяем там и нержавеющие гвозди, и планкен из лиственницы хорошего сорта, наши дома мы сдаем без какой-либо покраски. И, соответственно, тем самым добиваемся со временем эффекта старения лиственницы. Кто, кто видел тот знает, что лиственница с годами становится серой и принимает такой интересный эффект старения. То есть такой через там 3-4 года лиственница будет матово-серой с металлическим отблеском. Это будет очень круто смотреться. Но помимо этого, конечно же, все террасы горизонтальные, патио и все прочие, соответственно, горизонтальные поверхности, где мы применяем лиственницу, мы покрываем с двух сторон тунговым маслом что позволяет нам защитить эти поверхности максимально. Если же говорить про клик то мы используем максимально качественные серии кликфальца от Grand Line. Конкретно здесь это стальной бархат. Серии PROS с дополнительными усилениями, со всеми необходимыми доборными элементами. Применение, соответственно, толстого матового металла позволяет нам избежать появления каких-либо изъянов на металле. Многие знают, что э, кликфальц на кровле и на стенах, если применяется некачественный кликфальц, на нем появляются так называемые хлопуны. Так вот, я могу гарантировать, что на наших домах этого нет, потому что мы берем реально качественный кликфальц. Также, если говорить про внешнюю отделку, некоторое время назад мы полностью решили отказаться от отделки наших домов сосной, посчитав, что отделка планкеном из лиственницы будет максимально подходить для стилистики барнхаус. Планкен в наших домах мы крепим на нержавеющие гвозди. Что это позволяет нам получить? Многие видели, что при крепеже, допустим, на оцинкованные саморезы или гвозди в результате получаются подтеки. При использовании нержавеющих гвоздей, которые, конечно, дороже, но данный крепеж позволяет нам полностью получается избежать эффекта подтеков. То есть вы будете иметь максимально аккуратный, качественный фасад все время. Если говорить также о наших окнах, то хотелось бы отметить тот момент, что мы, конечно же, используем отливы под окнами, а также отливы над окнами. В наших окнах, соответственно, оклады максимально защищены. Сейчас мы находимся у основного входа в дом перед которым мы видим маленькую террасу 67 сантиметров, которая защищает вас от непогоды. Также вы можете видеть здесь, что в этом доме мы применили базовую финскую дверь, которую всем советуем ставить, потому что, конечно, это теплая, надежная история, удобная. А также в данном проекте дома мы установили небольшое вертикальное окно в пол, который позволяет достичь дополнительного освещения. Так... в меня уже тепло. Сейчас мы находимся в теплом тамбре. Данное помещение было необходимо для наших заказчиков, потому что а этот дом будет для постоянного проживания, поэтому ребятам нужна была комната, где они смогут установить шкафы для хранения, всего, что им только нужно. Также, соответственно, в теплом тамбуре мы разместили электрощиток. Ну, соответственно, вот такая довольно-таки просторная и большая комната, которая будет э, очень полезна для наших клиентов. Сейчас мы попадаем в гостиную, основное помещение этого дома, в которой вы как раз можете наблюдать второй свет. То есть в наших домах присутствует второй свет, высокие потолки. Это, конечно, очень крутая фишка. Единственное, что здесь сейчас не установлено, это вот эти два провода. Это будут установлены шины, к сожалению, просто заказчик... Нам их не привез, а так это уже... Могу показать, как это делается, как это выглядит. Шины, конечно, в данной истории очень хорошо смотрятся. Здесь мы можем видеть большое 30-метровое 30 помещение. Это будет кухня-гостиной. Соответственно, в, в части дальней от фасадного остекления Будет большая 4 четырехметровая прямая кухня с установленным холодильником, посудомоечной машиной и всем тем, что нужно. Все, что, соответственно, что нужно для кухни, уже подведено, то есть ждет только установки мебели. Одной одно из фишек соответственно, этой кухни будут большие панорамные окна, сквозь которые будет виден, виден задний двор участка. Здесь мы можем видеть первый санузел. В данном доме два санузла в котором что мы можем заметить то что нами сразу ставятся электролюксовские бойлеры в данном случае в этом доме стоят два бойлера на 50 и 80 литров здесь также вы можете видеть тумбу нашего производства которая позволяет сделать несколько интересных моментов. Первое, в этой тумбе шириной 120 см сразу есть место для установки стиральной машины. Все, что нужно для подключения стиральной машины, в, этой доме, в этом доме уже есть. Также у нас здесь присутствует накладная раковина, смеситель с высоким изливом, там все необходимые розетки для удобного пользования санузлом, полки которые позволяют все равно как бы расставить все необходимые вам вещи. А также вы можете видеть, что а, здесь а, водные коммуникации, фильтры, греющий кабель, все спрятано с, а, внизу за этой тумбой. А, соответственно, открутив вторую полку, вы получаете полный доступ, к, например, к замене фильтров. То есть это вас ни в чем не ограничивает. Также в этом санузле вы можете видеть типовой наш унитаз. Мы используем Керсанит серии Клинон. Это безободковые унитазы, которые, соответственно, позволят вам получить то, что у вас не будет старых вот наших этих всех стандартных проблем с подтеками на унитазе. То есть здесь это прикольная серия, в которой сразу все устранено. Также хотелось бы сказать, что в наших, соответственно, домах вентиляцию, базовую вентиляцию, как мы решаем. Так как дом термос, в доме должна быть вентиляция. Здесь, соответственно, установлены вентиляторы solar and Палао, которые вытягивают воздух на улицу. Об этом я расскажу дальше поподробнее. А, соответственно, в других жилых помещениях мы ставим приточные клапана. То есть, соответственно, что позволяет вытягивать воздух через качественный, мощный, большой вентилятор, а втягивать свежий воздух через приточные клапана. Этот санузел – это типовая планировка, одна из типовых планировок наших санузлов. Единственное, чем она отличается? Тем, что в полностью укомплектованных санузлах в ванных комнатах здесь стоит душевая кабина 150 на 80 то есть, это вариант для тех людей, кому, например, нужно купать маленького ребенка. Поэтому мы сюда ставим хорошую по дизайну типовую душевую кабину, которая, по сути, интегрирована с ванной 150 сантиметров. Также хотелось бы отметить то, что мы, соответственно, в санузлах и в других зонах, например, как в тамбуре, применяем кварцаниловый ламинат. Если вы посмотрите, то видно, что он выглядит, по сути, как керамогранит. То есть, это нам дает возможность получить клевый современный вид, но мы используем не керамогранит, не кладем здесь, не делаем никаких стяжек, просто кладем, соответственно, виниловый ламинат с замковым соединением. Это ПВХ-ламинат, и, соответственно, он дает нам преимущество относительно других материалов тем, что он легко укладывается как ламинат, и имеет максимальную защиту от воды. Даже если вы, соответственно, нальете воду на пол, то ничего с ним не произойдет. То есть ламинат идет замком соединением и он не боится воды вообще никак. И еще хотел бы отметить то, что, конечно, несмотря на кварцвиниловый ламинат, то мы, конечно же, делаем гидроизоляцию санузла. Если вы посмотрите там фотографии с процесса стройки, то будет видно, что... Здесь применена гидроизоляция Form House в три слоя с проклейкой всех необходимых зон. Здесь это все присутствует. Если же говорить про часть гостиной, которая ближе к панорамному остеплению, это будет как раз зона, где будет установлен большой угловой диван брашками над ним. И напротив будет телевизионная зона, которая, ну, где может быть установлен либо экран проектора, но в данном случае будет просто висеть большой телевизор. Соответственно, все розетки, все, что нужно для дома, все установлено сразу. Также можно видеть, что так как дома очень высокие, было бы неправильно не использовать помещение на втором этаже. Поэтому мы в данном случае установили удобную лестницу на второй этаж, которая, несмотря на свои компактные размеры, позволяет достаточно удобно подниматься в зону второго этажа. Здесь мы можем видеть, что, несмотря на то, что дома все равно достаточно компактные, здесь достаточно места для, например, установки раскладного дивана, столов, стола, ну конкретно здесь будет наверное один большой стол для работы и соответственно если работать, если работать на втором этаже за компьютером будет открываться вид на участок. Соответственно мы добиваемся того, чтобы когда мы дома строим, чтобы мы сдавали их в максимальной готовности для наших заказчиков. Потому что многие не понимают, но э, все эти дополнительные работы внесут себе на самом деле очень много дополнительных затрат. И поэтому, да, вы можете рассмотреть покупку коробки, но это для вас не принесет ничего, кроме как э, кучу времени на внутреннюю отделку, на коммуникации, на электрику и прочее, прочее, прочее. Мы же предлагаем вам дома полностью под ключ, которые будет, будут сразу. Установлены розетки, светильники, лампочки будут уже сразу вкручены. То есть дом пригоден для проживания с первого дня, как только мы вам передаем ключи.